карта дорогие друзья хотел сказать вторая половина но нет это вторая карта карта д Инферно сайт tactics против ее ее и напоминаю вам что джеnner tactics выиграли карту нюк которую выбирали игроки коллектива Йо-йо. И теперь же Generside Tactics находится на своем пике, и на своем пике им, по идее, будет играться немножечко проще. Но немножечко, да? Потому что это все-таки карта Инферна, карта, которую разыгрывают очень часто. И, ну, странно представить, что десятые уровни фейса-то не умеют играть такую карту. Ну, на нюке было просто какое-то жугово сумасшедшее. Тем временем йо, йо у нас выигрывают на живой раунд. прав выбора стороны переходит к ребятам, которые не выбирали эту карту. И хорошо, в принципе, на чужом пике выбрать сторону. Ну, можно как минимум сделать какие-то раунды и набрать какой-то пул, так скажем, этих самых раундов. С которым будет проще отыгрывать вторую половину. Ну и, разумеется, это смена сторон. Здесь, опять же, даже не стоило, конечно, задумываться о чем-либо. Но э, хочу напомнить вам, дорогие друзья, что Generside Tactics, э, команда, которая только что откомбетчила э, на карте нюк, находясь в атаке. То есть это не те ребята, против которых легко будет играть даже в обороне. Нет, атака у ребят, кстати, интересная и такая вот, знаете, с, э, с выдумкой, так скажем. Поэтому удачи командам! Зрителям приятного эфира, приятного просмотра. И Смайк делает первый минус, дорогие друзья. Забирает он кого-то, кто-то вылетел, и вместо него уже присоединился бот. Но точка все-таки упала. Удается команде Generside Tactics продавить оппонентов. По результату мы с вами видим ретейк. Ретейк, который вообще непонятно, конечно, будет ли сейчас проведен или нет. Отличная флешка сейчас прилетела, но под эту флешку Абдор это забрать не смогли. Ох ты, боже мой, Абдор погибает. Но там датре, трипл, килл делает под конец раунда. И плюс до этого еще один сделал. и того четыре. Замечательный раунд в исполнении коллектива Дженнерсайд Tactics. Но ну, он не сказать, что прям, конечно, такой вау. Это в какой-то степени весьма и весьма банальный, да, банальный раунд, простой пуш точки Б, там типа Rash B и все дела, вот это вот. Но не как-то вот странно подошли опять же ее к удержанию, да, то есть там был энтрифраг от Смайка, Смайк просто куда-то сразу убежал, отдал точку. Это, конечно, лучше, чем просто сидеть на точке и погибнуть на ней, но отдавать ее все-таки в пистолетке, а сможете ли вы ее выбить в дальнейшем? Вот такой вариант надо всегда помнить. Этот вариант все-таки важен. Ну, а тем временем у нас начинается раскидка точки А. И именно на эту точку сейчас будут выходить Generside Тактикс Йо-йо вынуждены, будут это дело все устраивать. Как-то вот прием, да, своим соперникам. Ну что, первый минус уже есть. Фир слегка торчащий. О-о-о! Твинкал! Йоу! Вообще жестко! Жестко по красоте! Дабл с дигла. Это такая редкость, дамы и господа. Дабл с дигла. Просто реально, за 8 лет, что я комментирую КС, я такое видел. может быть, от силы раза 3. Вот это причем и это третий. Одной пулей наканил только что двух соперников. Бомбу Дженнерсайд Tactics поставили. Хорошая хаешка сейчас прилетела под Unvisible. И хороший хедшот от Unvisible. Но, черт возьми, потрепали. Команду Jenner Side Tactics сейчас прям очень зрелищно. А вы киберспорт озвучивали? Котовицы или Blast э -э Мажор? Нет, конечно, нет. Я комментатор любительской киберспортивной сцены. Давайте назовем это так. Я э -э не, не, не озвучивал профессиональные команды никогда. Ну, потому что на профессиональной киберспортивной сцене есть свои киберспортивные профессиональные комментаторы. А там важное слово, самое в этом предложении, что свои киберспортивные... Коми... Вы видели? Вы видели? Жизнь какая-то вообще творится, черт возьми. Вот это начинается, инферно начинается. Она действительно очень ярко. То от одной команды какие-то яркие хэдшот, то от другой. Абдор просто вообще, он сам-то понял, что успел сделать сейчас вот. Тетра минус Смайк. Да, Чё с ними не так-то? Пацаны, вы чё? Какая-то нахрен жесть. Два в два, дорогие друзья. Гуль вместе с Алло сейчас будут пытаться выбивать оппонентов. Если, конечно, удастся выбивать. Потому что здесь бомба-то еще пока не поставлена. Но Фирт уже как бы в процессе. Это мой друг. хе Фир поставил бомбу, разменял тиммейта. Есть информация по последнему сопернику. Ну и здесь самое главное просто технически эту перестрелку выиграть. У Аломола Мола 2 хп, у Фира 38. Даже не стоит задумываться о том, что Фир, естественно, это должен выигрывать. Как бы это, опять-таки, под вопрос не ставится. Но выиграет ли? Потому что сейчас какой-нибудь ваншот с дигла прилетит, и все, вот пулька не залетела. А там уже есть калаш у Аломола, Мола. Но не дефает. Но он не дефает, дорогие друзья. У него просто была цель убить соперника, потому что времени все равно не хватало. Раунд заканчивается победой коллектива Jenner Tactics. Их в очередной раз, кстати, потрепали так нехило. Выбито, опять же, очень много девайсов. В результате вроде бы три раунда выигрывали. А обратите внимание на деньги. А денег-то толком и не набралось, потому что приходилось... Раунд за раундом приобретать девайсы В результате сейчас 3000 остается на всю команду у Дженнер Tactics. Это в случае поражения не очень большое количество денег Поражение в раунде, конечно же Но как-то с этим жить в атаке можно В обороне все-таки посложнее Ну, начинается что-то, какое-то обострение, так скажем, на банане Стреляют Unvisible, unvisible, Не удается сделать минус. Настреливал, настреливал, ну а в результате просто отдался в лапы к Гулю, который из окна с АВП сейчас смотрит на мидл и забирает там уже второго соперника, елки-палки. Что-то никто не додумался, что, наверное, надо было бы что-то подкинуть под позицию Гулям. Например, наркоту, чтобы его забрали куда надо. Фир забирает гуля, и вот теперь уже в меньшинстве, правда, выход на точку А. Ну, как сказать в меньшинстве? Численно, технически, на точке Фира одного, как вы видите, достаточно. Просто зашел и показал, кто здесь главный на точке. Сделал три минуса. Смайк и Дарил идут выбивать, естественно, точку. Нет, не идут. Серьезно, это будет сейв, дорогие друзья. Но в таком случае счет... 4.0. Не запретку ли сказал, спрашивает Маслорил Да нет, в принципе нет. Ну как бы все же знают прекрасно, что э, есть такая штука, как наркотики. Я, конечно же, не поддерживаю, конечно же, не являюсь пропагандистом, прокомп... Фу, господи. пропагандистом этой тематики. Напротив, я призываю вас не употреблять никогда и ничего. Это не есть как бы гуд Не одобряю эту штуку, но ну, озвучил отчет а такого-то. Я же не озвучил те самые слова, за которые каналы прям отлетают. Да и даже если у меня канал на Твиче отлетит в бан, я не сильно, на самом деле, расстроюсь. Как бы у меня весь акцент на YouTube канал все-таки. Там аудитории больше. И больше просто все. Да и на Ютубе мне как-то больше нравится именно стримить, чем на Твиче. Правила. Правила Ютуба мне нравится больше, чем на Твиче. Потому что как-то Твич слишком, мне кажется, подзатянул гайки в плане свободы слова. Ну, прям... Вы сами знаете, кого как нельзя называть, да? А хочется иногда называть. Ну, почему я должен называть афроамериканца афроамериканцем? Но должен. Абдр. Ну, интересный Молотов, естественно. Очень интересный. Выкуривает все-таки на банане своего соперника. Начинается перестрелка. Технически спровоцированная перестрелка команды GenerSide Tactics. Вынудили, так сказать, начать обстрел оппонентов. И, как вы видите, теперь уже на точку Б. Начинается выход. Аломоло, почти. Очень близко. Но без минуса, к сожалению, в этом раунде пока что. Это какое-то про проклятое место. Посмотрите, постоянно кто-то из игроков обороны туда открывается. Ему прилетает ваншот с калаша. Может, просто не надо этого делать? просто не надо. В результате фраг от гуля и 5-0. Жестковато, как мне кажется, сейчас проходит, конечно, половина. Учитывая, опять же, дженерсайд тактикс на своем пике. Ну, тут однозначно просто ребята... Пикали карту Инферна Осмысленно. Кстати, если кто не в курсе, состав команды Generside Tactics это вообще лан состав. Это серьезные достаточно такие ребята, как бы вот, вот просто знаете, просто знаете это. Так, вбросил инфу. А вы думаете, фейк это или не фейк. Ну, а пока что сейчас, кстати, ранее упомянутые мной Generside Tactics потеряли Эмиля, потеряли Unvisible. -а. И вы, наверное, думали, что я дальше сейчас продолжу? Какие минусы сделали сами же Дженнерсайт? Нет, не сделали ничего. Турнир по городу взяли, есть что. Да маслорил, ну я же как бы, блин, я же сказал, думайте, фейк это или не фейк. Ну, ну чтоб народ подумал, зачем вы сразу даете людям <laughs> всю информацию. Меня начинает рубить. Андрюх, в таком случае точно нужно собираться и идти за мороженкой. Иначе вырубишься. И идти драться с енотами. Прокидывается точка Б. На нее, в общем-то, опять же, интересную ловушку устроили игроки команды Они просто позволили своим соперникам зайти. Насколько это было нужно команде йо-йо? Вот настолько глубоко удалось зайти в точку, но только лишь для того, чтобы там поудобнее было расстреливать игроков команды GenerSide Tactics. Ну а сейчас, кстати, дженеры, GenerSiderы дженерсайдеры... мечутся, мечутся от точки к точке, не знают конкретно с какой позиции лучше отыграть. Абдор ну, чудовищным образом долго живет Имеет снайперскую винтовку И трех соперников перед лицом Ну, не верю, не верю Но будет очень круто, если затащит Но не верю все-таки Да, прострелом гуль Лишает жизни оппонента И это первый матч для коллектива ЙО-ЙО Да, но замороженным не пойду Лучше чайка попью Ну, тоже не ошибка, собственно Поздравляю команду йо, -Йо С первым взятым матч-поинтом на чужой карте Главное не останавливаться, и в таком случае этот матч-поинт будет не последний. Две снайперские винтовки, к слову сказать, имеются у Йо-Йо. Это Смайк и Гуль. Количество снайперских винтовок у команды Дженнер Сайт равняется нулю. Ни одной снайперской винтовки нет. И этот вариант развития событий для атаки я, кстати, всегда поддерживаю. Два минуса от игроков Дженнер Сайт ответные два минуса от Гуля. Всего-навсего один. Ну вот, а почему сейчас жанр сайт Tactics не пошли на Б? Вот тут только один единственный вопрос. Почему они так все замечательно сделали? Сделали минусы на точке А. И очевидно же, что будет перетяжка идти со спота Б на точку А. Почему они решили все-таки идти пушить точку А? Где априори уже должны быть как минимум хотя бы два игрока обороны. И вот вам, пожалуйста, здесь гуль. Пам. Минус Эмиль. Пам и минус почти еще один игрок. Вот вам, пожалуйста, как бы гуль... Как бы гуля разменяли. Хорошо. Фир один на один с Дарилом. Кто кого? Фир ирида... Ири... Ири. Фир ири Дарил. Или Дарил, конечно. Ну, пока не ясно. Дефьюзки-ты, тем не менее, у игрока обороны имеются. Можно просто сейчас в наглую сесть, задефать бомбу. Пока игрок атаки там где-то в коврах находится, времени более чем достаточно. Но очень много времени тратит, конечно, на поиски Дарил. На поиски своего соперника. Сейчас просто фир выйдет, поставит хедшот своему сопернику и все. Ну даже ладно. Даже не поставил. Не хедшот, точнее. Но все-таки э -э, расстрелял. О, как красиво, слушай, за перила укатился игрок атаки. 6-1. Какой же кайф и в тот же момент плохо родиться тельцом. Ленивый, спать на раз-два засыпаю, но не во всех моментах нужно спать после, после работы 24 на 7 сплю. Ну, не знаю, у меня, кстати, мама тоже вот телец, и вообще, просто вообще, и этот, как ее, она вообще не знает, что такое лень, всегда на каком-то движе. <связать> так что лень, это скорее не, у... ну, то есть это не, <связать> не к тельцам все-таки относится. Они же типа упертые, вот там это самое главное качество. 6-1, дамы и господа, у команды Йо-Йо закончилась экономика. Минус деньги с обороны, это всегда страшно и ужасно. Но Фир, автор затащенного, так сказать, раунда предыдущего, уже погиб. И один девайс есть у Гуля. Не тот ли это самый девайс, да, хочется спросить. Оно не важно на самом деле, тот ли этот девайс или не тот. Важно то, что выход на А. Здесь три игрока обороны. И сразу Гуль делает первый минус, Твинкл второй минус, а где гранаты? хочу поинтересоваться у команды Дженнерсайд Tactics, почему лан-состав, который выигрывает какие-то турниры, на точку открывается без гранат. Фейк по постановке бомбы, и никто на этот фейк, естественно, не ведется, да потому что здесь в упоре просто нету никого, никто не слышал этот фейк. Вот такая хитрая история. Ну, Смайк в поисках соперника на точку А, он придет посредством ковров. Тем временем... ой ой ой а -а -а -а! <соценно> Ломола! Боже мой, какая ошибка! Чудовищная ошибка! Пропускает инвизибла. Анвизибла, черт возьми, когда ж ты уже станешь анвизиблом-то постоянно invisible, говорю. Пробегает на точку Б, сделав квадрокилл, и хаешку кидает на банан. Соперник открывается с банана. То есть хаешку кидает на хелпу, и соперник открывается с банана. Эйсы мы не увидели, блин. Экономический! Раунд у команды йо-йо зашел Почему? Потому что кто-то вообще положил болта на то, что нужно раскидывать точку А Вот иначе не скажешь Просто так выйти на морозе на точку, потеряв одного игрока уже перед этим Предусмотрительно похоронили Фира И просто с минимальной какой-то там одной-двумя флешками пытаться таранить точку А Серьезно? Но это ж так не работает ну, мы просто вспоминаем счет на первой карте, да, вспоминаем, что там не изи-катка совсем была. Так надо таранить прям уже серьезнее. Светлана Андреевна, приветствую вас. Забыл добавить, как всегда, моя горячо любимая супруга. А то вдруг еще моя горячо любимая супруга обидится. Влад, приветствую вас. Серега тоже вас приветствую, как вы прямо это синхронно все здесь появились. А, ну что, дорогие мои друзья, снова две снайперские винтовки у команды Йо-Йо, стандартно достаточно для них, как я уже понимаю, с Майк и Гуль, Твинкл перестреливает, <coughs> простите, Эмиля, а, два Мак десятых, так Найн и Дигл, и это не просто какие-то рандомные названия каких-то рандомных орудий. Это название девайсов... ой, эфир! Какие два бесподобных э -э, хедшота с дегла. Ну, попытка поставить бомбу сейчас, конечно, имела место быть. Но толку, в общем, не очень много на самом деле. Ну, Unvisible, Вновь, кстати, остается в клатч-ситуации. но мертвая клатч-ситуация, как мне кажется. Даже если там удастся сделать какой-то один минус, то ну, здесь, конечно, нет. Денис накабонятил оппонента. <сих> Круто комментируешь. Котейка, спасибо вам большое. Привет, жена комментатора. Светлана Андреевна, вам передали привет. Мне твой голос не нравится. Что тебе с моим голосом не нравится? Ты... <сих> Ты что шо... там хочешь? Я тебе сейчас дверь не открою, договоришься. <сих> Просто, если кто не знает, моя супруга еще не вернулась <сих> с работы домой. И может не вернуться, если будет очень плохо разговаривать со мной в чате на Твиче или на Ютубе. Так, в общем, э нет экономики по-прежнему игроков атаки, два автомата Калашникова, не самый гундость, ты что? Нет, наоборот, у меня сегодня хорошо все. Ну, может просто это меня так немножечко поджевало, но на самом деле все хорошо. Тут, тут, тут. Итак, энтри до сих пор не сделан. Сказал я и увидел энтри фраг от Гуля. А, ну, что-то с этим снайпером точно надо делать. Он очень редко промахивается. Респект ему, конечно, за такую качественную стрельбу. Дабл! Второй дабл за сегодня, дорогие друзья. Второй дабл именно прямо сейчас. За эту карту, за эту половину. Камон! Вы с какой планеты, парни? Что происходит здесь? Минус от Фира. Точка Б все-таки падает. Но, условно, здесь по-прежнему есть Дарил. Дарил вор, ворует. Воюет, простите, как лев. Ну и Гуль в очередной раз не промахивается. Жесть какая-то. 6-4. Может, тут не будем устраивать семейные разборки. А, Сергей, да вы что, но ну, это же шутейка. Вы что, мы не разбираемся. Мы вообще практически не ссоримся никогда. Привет из Узбекистана, Джамшит. Приветствую и вас, и весь Узбекистан в вашем лице. 6-4. Постепенно Йо-Йо все-таки начинают раскочегариваться как-то, но пол вторая половина уже не за горами, и вот это вот то, что они там раскочегариваются, поздновато как-то раскочегариваются. Надо было делать это несколькими раундами ранее. Однако небольшой винстрик, пусть в три матчпоинта, но уже все-таки со счета 6-1 сделали 6-4. Опять же, обратим внимание на Бай команды Generside Tactics Такой закуп реализовать тяжело Достаточно при выходе на любую Практически точку Даже пусть там будет сейчас какой-то раскид Три флешки дыма молотов все-таки у атаки имеются Но Оппоненты с девайсами И там все-таки теки и диглы, и один калаш Ну, не самый качественный набор Так сказать, пистолеты Все-таки по большей степени Твинкл Забрал первого? Забрал второго. Забрал третьего. На этом Твинкл закончил свое существование в раунде. Ну, здесь эстафетную палочку перехватывают Гуль и Аломоло, мало Ну, Алло -мало. И все, и 6-5. Ожидаемые 6-5. Лично я не удивлен такому раскладу вещей. Ну а теперь у нас что, еще один экономический? Странное решение как-то закупаться так очень поздно Но все-таки закуп есть Привет всем хорошего просмотра Феррари приветствую и вам тоже приятного просмотра И хорошего настроения. Бомба! Бомба, ребята Атака немножко забыла как бы забрать Бомбу И, ну, на банан, в общем, просто вышли погибать По всей видимости, да Пришли погибать молодыми Команда йо круто, пишет э, у нас в чате Джамшит. Согласен. Команда йо ее сейчас реально проснулись. Прям, ну, четыре раунда к ряду забирают. Там уже бешеная просто экономика. Сломать ее уже до конца первой половины, скорее всего, не получится. То есть Дженнерсайт Тактикс э, сами без денег остаются. И это, опять же, в атаке. Что очень интересно и очень примечательно. Потому что атакующая сторона, ну, лишена, как таковых... Серьезных проблем с экономикой Ввиду того, что закуп стоит дешевле Но в этой ситуации все получилось С точностью до да наоборот Unvisible, перестрелял Смайка Алло ломола забрал Абдора И на точку Б в результате не удалось Пройти игрокам атаки Теперь же Unvisible нужно сделать еще Четыре минуса, это тот самый долгожданный Эйс, который мы ждем Я не успеваю вам его даже включить Потому что он тут же ловит э, маслинку Я думаю, вы слышали, как треснул Шлем у него на голове. На табло 6-6. Временная ничейка, при которой, ну, беда с деньгами, очевидно, сохраняется на стороне команды Generside Tactics. Она, конечно, не столь уже очевидная, но калашики-то куда-то подпропали. Три Галила и только два калаша в этом раунде будет у коллектива Generside Tactics. Но справедливости ради можно и с таким раундом выигрывать-то. Абдар Забрал Гулян, но Алло мало дал разменный минус. И в результате закрепиться на миду удается. Как минимум на какой-то промежуток времени команде Дженнер Тактикс. Пока игроки обороны будут устраивать здесь какие-то перетяжки и укреплять точку А. В это же самое время Смайк собирает информацию, что это не точка Б. Поэтому сейчас он придет поджимать со спины. А в это же время игроки коллектива Йо-Йо ну, должны как-то сейчас удержать точку. Пусть даже и в меньшинстве Здесь всего два игрока и выход в лице четырех игроков. Но, опять же, Generside Tactics, ну, ну, ну, слишком медленно, по-моему. Вот, может быть, мне кажется, это, конечно, субъективно, но мое мнение, что слишком медлительны. Ну, слишком медленно они сейчас прям вот раскочегариваются. Вот, йо-йо, вау, просто вау, респект, 6 раундов к ряду. Обратите просто на это внимание, дорогие друзья, просто 6 раундов к ряду. И теперь они еще и впереди. Вот что самое интересное. А экономика у команды Generside Tactics по-прежнему гуляет. Гуляет туда, гуляет сюда, но никак не устаканится. Теперь есть калаши, есть старые арморы. А раскидку как-то, в общем-то, как таковую и не приобрели. Ну, дым и флешка это нельзя назвать, конечно же, раскидкой. Ну, размен произошел. Как бы тоже, в принципе, хорошо. Но кому хорошо-то от этого размена? Не совсем понятно. Unvisible в теории мог бы сейчас МАК-10 свой поменять на калаш погибшего Абдора. Но он не стал это делать, потому что, видимо, побоялся, что погибнет сам. Эмиль. В паре с тиммейтами. Все-таки выходит на зелени, Но Алло успевает быстро очень отдать эту позицию и остаться в живых. Гульд. Ну, ну, все просто Ну, кто вообще Команда Jenner Side Tactics просто, по-моему, покинула сейчас чат Что это такое? Серьезно? Ну Как правильно сказать? Беззубая атака, что ли? Не хочу, естественно, никого обидеть, но атака действительно выглядит беззубенько. То есть странно выбрать карту Инферна и вот так разыграть. Да, конечно, спору нет. Даже если 9-6, даже если 8-7. Я считаю, для Дженнерсайд Тактикс в атаке это замечательный счет. Но как так? Ну как так просто вот скажите. Кто первую карту взял? Дженнерсайд Тактикс выиграли первую карту. Чужой пик, кстати говоря. Карта Нюк была выбрана командой Йо-Йо и... Ими же она была проиграна Но вчера мы с вами видели размен пиков То есть команда Дженнерсайт э, Нет, простите Команда э, Вьюнет Выиграли чужой пик Команда Джи Джи -Покерок выиграла чужой пик И, соответственно, э, в четвертьфинале было разыграно три карты Сгорает, елки палки в молотове фир, по-моему, да, если я не ошибаюсь Ну, гуль Не удалось забрать еще одного оппонента Мог бы быть красивый минус Ну и здесь МАК-10, который, ну, абсолютно, конечно, не играбельный девайс Конкретно в этой ситуации Ну, сохранилась бомба за плечами В теории ее можно, конечно, попробовать поставить на одной из точек Но как удерживать-то точку, опять же, имея МАК-10 в руках? Только дожидаться какую-то аркаду Игроки обороны, ну, не в той ситуации, чтобы что-то здесь аркадить, да Перетяжку на точку А, естественно, рассекретит Твинкл, однозначно И это значит, что по Абдуру всегда будет четкая информация И его уже приняли на точке Б 9-6, итоговый счет первой половины ее, йо, йо ее выигрывают Но теперь посмотрим, как атака будет выстроена у ребят Экономика вышла за хлебом Да, такое и есть Джиндерсайд тактикс сейчас покажут тактику и затащит. Ну вот не совсем <laughs> Не совсем Джиндерсайд тактикс как раз таки атака Это все таки и есть та самая тактика Где мы правильно захватываем Но в принципе в обороне тоже тактические наработки важны да, Правильные перетяжки, правильная расстановка игроков Сейчас тройное кстати укрепление точки Б что правильное решение, потому что здесь именно на точку «Б» направляются игроки команды «Йо-Йо» и «Дженер Tactics угадывают с позиции, которую нужно закрепить. Но после разменов ситуация 3 в 3 и точка «Б» потеряна. Потеряна, потому что была занята в основном игроками команды «Дженер Tactics хелпа, которые очень быстро отдымили. Но сейчас дымы уже прошли и Unvisible, как вы видите, забирает «Гуля». Ситуация 3 в 2. Одного из игроков атаки уже спалили. Оштрафовали на большую часть лайфбара. Но Твинкл боролся. Боролся до последнего. Забрал Эмиля. Но раунд все-таки спасти Твинклу вместе с Алло Мола не удается. Таким образом мы получаем 9-6. И чем черт не шутит, может сейчас будет камбэк от Дженнер Сайт Tactics. Надо теперь ждать девайсный раунд. Надо смотреть, как команда йо, -йо Разыгрывать будут Разыгрывать будут атакующую сторону Как они будут вести себя при девайсах Которые, кстати, они решили приобрести Прямо сейчас Исламбек, приветствую вас Пытаются игроки атаки Таким образом, ну, закупив сейчас uh, Два Галила МАК-10 и Автомат Калашникова uh, Не отпустить соперника далеко Алла-Моло! Ала-Моло, точнее. Замечательный э, хедшот по было, но потеряли Твинкла. Не сильная, конечно, не тяжелая потеря. Э -э, размениваться здесь, опять же, с точки зрения экономического ущерба, команде Йо-Йо выгоднее, потому что ну, они в ноль закупились, но их соперники тоже в ноль закупились. Атака может навязывать какие-то свои видения матча, так сказать. Но не всегда, конечно, это будет получаться. Сейчас будет а, определенно гореть точка Б, гореть она будет сильно. Ай-яй-яй, пока ребята здесь свапались гранатами. Фир уже поджал. Ну, вот та самая проблема, как я и говорил, дорогие друзья. Проблема любой атаки в том, что они иногда слишком затяжные действия, какие-то, вот, демонстрируют. Да, и пропустили просто поджим в спину. Мужики, где Looking for Ork? Looking for Ork, Atlantic. Ну, вы же сами прекрасно знаете, где они, да? Они же вчера вместе с вами были выбиты с турнира, к сожалению. Я думал, они выиграли. Очень странно, при учете того, что вы играли в этом матче. Странно, что вы выиграли. Что вы думали, что вы выиграли. Ну, ладно, я, конечно, понимаю тонкий троллинг. Он, на самом деле, не, ск... не сказать, что тонкий. Он, скорее, плосковатый. Но, понятно, в общем-то, мысль. Unvisible. Хорошенький такой хедшотик. Это, кстати говоря, уже второй минус от игроков обороны. Но, справедливости ради, Фир тоже уже как-то где-то доигрался. Наигрался. А вот Абдер не наигрался еще до сих пор. И троих соперников под ямой он сумел забрать. Один единственный минус от Аламола и... Временная ничейка у нас сейчас на табло 9-9 И при этом самом временном ничейном раскладе э, Вещей у нас появляется Обоюдный Девайсный раунд С точки зрения экономики, кстати, этот раунд Гораздо важнее для команды Йо-Йо Потому что у них закуп на все деньги Команда э, Дженнерсайд Сайт все-таки еще имеются Немножечко подгорает у нас Дарил Ну и пресить банан можно сейчас, конечно, сколько угодно. И пытаться выходить на точку Б тоже можно. Но я думаю, все-таки это по большей степени лишено смысла. Под флешку открывается э, Дарил на более агрессивную позицию. Но, опять же, какие перспективы у этого открытия? Ну, на данный момент скорее никаких. Потому что оборона дружненько пасется, так сказать, не в обиду команде Дженнерсайд э, на Хелпе. Бомба же в этот момент находится на Миду. То есть... На данный момент команда Йо-Йо до сих пор еще не решили, куда же они будут ее нести. На точку А или на точку Б. Теперь бомба вообще сбрасывается. Но, но, есть Смайк, который сейчас поджал. По которому нет инфы. Unvisible через дым даже там в кого-то сейчас успел попасть. И вот Абдор очень сильно рискует вместе со своим тиммейтом Детры. Потому что точка Б сейчас, ну, у них в спине, по сути, есть игрок. Почти в спине. Если они будут перетягиваться с хелпы на точку А, очень велика вероятность получить несколько очередей по спине. Но тут Unvisible, собственно, и вероятность теперь уже вообще нульцевая что-либо получить. Смайк не выдерживает и, естественно, открывается. Хо -хо Делает хороший хэдшот, а на точке А, кстати, тоже фиаско. Твинкл дает разменные минусы, но здесь Фир встает стеной и не позволяет выиграть этот раунд, потому что до конца остается 10 секунд. И раунд проигрывает команда Йо-Йо. Да, минус по Детре. Да, выбивается еще один девайс. И все. На этом раунд, естественно, заканчивается. И Дженнер Сайт вперед, дорогие мои друзья. А, не без проблем эта победа была достигнута. Но, как я говорил... С точки зрения экономики, для команды Йо-Йо этот раунд был гораздо важнее. Потому что сейчас у Дженнер Tactics Tactics девайсы имеются. И даже две снайперские винтовки есть в активе. А вот команде Йо-Йо еще нужно посчитать, как правильно и грамотно закупиться. Так, чтобы всем на все хватило. Сегодня тиммейты друг друга не убивают. Да, сегодня, кстати, тимкилов не было еще. Вчера было и достаточно много. Но сегодня ребята играют осторожнее. Как вам тактика с четырьмя скаутами на Инферно? Я клип скинул Нави, думаю, возьмут на заметку. Ну, вполне, вполне. Ну, ст стратежка-то рабочая, если бы только вот наоборот, наверное, да? Если бы ваш соперник был бы ниже уровнем, то четыре скаута на Инферно 100% сработало бы. 100% сработало. Вообще, скауты штука замечательная. И еще, играя в 1.6 в своей команде, у нас была такая история, когда мы просто брали пять скаутов и... Ну, фанились. Ну, мы фанились, потому что, собственно, соперник и так нас не выиграл бы. Даже если мы бы, наверное, с пистолетами играли. Поэтому мы брали скауты. Ну, собственно, что? Два игрока отстреливаются. Главное, чтобы каждый попал. И все. И минус один. Да, не боты. Ну, да. Ну, да. Ну, главное, сохранять оптимизм. Это тоже правильно. И это тоже очень важно. Пауза все никак не закончится Очень долгие, кстати говоря, паузы И как я вчера, в общем-то, на трансляции уже говорил Так и сейчас скажу Очень круто Сделаны паузы на фасткапе Там пауза всего минута И там их у тебя всего 4, не больше Вот, вот вообще никак не больше То есть 4 То есть 2 у одной команды И 2 у другой 4, то есть это вообще на весь матч Здесь, блин, по 500 пауз На каждую команду и сами, в общем-то, видите, да. Ну, само собой, опять-таки, я не против этого. Я понимаю, что людям нужно взять паузу, нужно обговорить что-то и за минуту можно не успеть что-то обговорить. Опять же, как на нюке было, да, вылетел игрок атаки... Ой, простите, игрок атаки, господи. Игрок команды Jenner Side Tactics, Fir, по-моему, у нас там вылетал, если я не ошибаюсь. Вот. И паузы дали возможность успеть ему вернуться. Сейчас прессинг точки Б. Очень быстрый и жесткий, но не чекнули на цементе оппонента. Это Эмиль! Эмилюшка! Вот это да! квадракилл оформляет Эмиль. И Аламола такой... Чего? Забрал Эмиля. Отомстил. Но раунд проигран. 11-9. Дженнер Сайт Тактикс не отдали такой раунд, и экономика, в общем-то, у игроков коллектива Йо-Йо восстановлена. Конечно, да, опять-таки, они закупаются в ноль, что, опять же, чревато потенциальными поражениями в э, 21-м раунде и экономическими во втором. Ну, а что еще делать? Не экономический же сейчас проводить э, с целью отдачи раунда 12-го, и это уже... Слишком большое количество раундов за душой у команды Generside Tactics. То есть такое можно будет потом и не откомбечить. Кстати, хочу заметить вот этот момент. Вот этот момент, он очень показателен, очень важен. Ну и Эмиль мог сейчас сделать минус, но он стрелять не решился. И именно поэтому он сам и погиб. Потому что если бы вот он решил прострелить, он бы сделал минус. Ну, что поделать. Робкая душа у Эмили. Вот в предыдущем раунде он, кстати, был звездой своей команды А в этом звезды блекнут Дым на банан Теперь уже не получится проявить какую-то агрессию на банане Как минимум, пока там лежат э, дымы Да и эти дымы-то, в общем, не остановят никого от перспективы выхода То есть выход-то в любом случае произойдет Просто вопрос времени Но теперь уже втроем остаются игроки обороны И втроем принимать раунд будет неудобно ну, потому что у вас там в любом случае будет выход, выход из, там, четверых, из троих игроков. Прокидывает у нас точку А Твинкл. И вот, понятное дело, да, становится, что это на самом-то деле проход на точку Б. И здесь Unvisible со снайперской винтовкой делает даблкил. Не успевает убежать на точку Б, но на точке Б есть еще один игрок. И это Детре... Который добивает Дарила, времени, да, кстати, конца раунда оставалось меньше 10 секунд, поэтому уже не было времени даже что-то почекать. И это самая страшная проблема, опять же, затянутость. Когда атака делает вроде бы все правильно, вроде бы все грамотно, не лезут на рожон, но постоянно не успевают нормально выйти на точку. Сколько таких раундов я за все время комментирования Counter-Strike видел? Огромную уйму. Ну, понимаю, что все это идет от киберспорта профессиональных команд. Но это не работает в любительской киберспортивной сцене, потому что тут работает скорее по большей степени агрессия. Смайк с девятью хелспоинтами остается и снайперской винтовкой, и остается, кстати, один на один с инвизиблом. Здесь теперь вот сейчас есть возможность выиграть. Огромная, серьезная возможность выиграть есть. Бомба лежит в яме. К слову сказать, это будет немножко напрягать Смайка, потому что он будет думать, что где-то кто-то из игроков обороны, ну, точнее, Unvisible, будет играть на контроле бомбы. И нет. Таких игроков нет на самом деле. Но ну, при этом еще и 9 хп. 9 хп — это вообще прям очень плохо. И Unvisible вот неправильную точку занимает. Я понимаю, почему он находится в КТ-респауне практически, да? Потому что... Оттуда будет одинаково быстро стяжка идти до точки Б и до точки А. Но мы же ведь все прекрасно знаем, что у соперника есть АВП в руках, да? Зачем выкидывать флешку, палить, где ты находишься? Тут же просто нужно банально было занять либо точку А, либо точку Б. Сесть на ней и сидеть. Окей, ты не угадал, добежишь до точки. Да, потратишь много времени, но у тебя есть диффуза, ты успеешь до нее добежать? А в результате теперь Unvisible будет открываться под АВП. АВП, да, пусть там 9 хп, но это АВП, оно может выстрелить и попасть первее. Ну, может выстрелить и попасть, но нет, не обязательно, что это будет именно так Ну, молотов, который куда вообще призван был долететь-то, я не понимаю, кафель поджечь Ну, камон, Unvisible, настреливает так много килов постоянно, а делает сейчас какой-то вообще прям будет Очень сложный раунд из очень простого 13-9. Успевает раздефать бомбу, успевает даже еще и снайперскую винтовку засейвить. Сложности, конечно, у команды йо, -йо нарастающие увеличиваются, потому что камбечить все дальше и дальше. Экономика все хуже и хуже а раунд от раунда. То меньше раскидок, то вторые арморы приходится менять на первые. Ну, собственно, сейчас уже как бы благодаря такому большому лус-стрику, который уже на данный момент 7 матч-поинтов насчитывает, есть, конечно, некислый не шанс, что теперь экономика будет постоянно хотя бы на один байну но хватать. Но опять-таки у меня появляются вопросы только к реализации этого бай-раунда. Да, он будет каждый раз. А толку? Ой. А чья это жопка такая торчит из дымов, простите? Это что тот самый Unvisible из предыдущего раунда. Он. Он, ну ладно, конечно, был респект, он все-таки затащил, но, как я уже говорил, он усложнил сам себе ситуацию. Вот он, допустим, сидел бы на Б. И его соперник пришел бы к нему. Он в позиции, соперник нет. Соперник с авиком и еще и без позиции. Такой грех не выиграть. Но сейчас у нас прокидывается точка Б. Бомба лежит в яме, поэтому далеко не факт, конечно, что на точку Б хоть какой-то выход последует. Моменталочка на ребра и под эту моменталочку твинкл. В бойлерной работает как часы. Как калаш с калашом. забирает Фира. И сейчас теперь уже три игрока обороны будут вынуждены в очень неудобной ситуации. Да ладно, нахрен! Вот это да! Абдор! Бесподобнейший даблкил! Ноу зумом через дым! Ух ты мой, у меня сейчас сердце остановится! Вот это жесть! Это что сейчас было? Чувак, с тебя автограф. С тебя автограф и поляна за такой красивый минус и за то, что он еще и на эфир попал. Гуль забирает Абдора, блин, мне ж жарко что-то стало, прям дышать аж нечем. Смайк, последний минус, и это 13-10. Короче, какая штука происходит. Жесткая штука происходит. Но сейчас игроки обороны остались без экономики. Прикол, да? Вы делаете винстрик 7 матч-поинтов, проигрываете один раунд, и у вас все равно нет денег. Блин, Фир. Снайперская винтовка. Вопрос, нахрена? Нахрена один авик приобретать, если к нему докупаются только Юспы, блин, которые сразу даются, да? Опа, здравствуйте. Ну, единственный, кто купил другой пистолет, а не USP это Unvisible. И с его p 250 минус как раз и был сделан Бомба, между прочим, уходит в спаун Ну, нет, сейчас здесь расстрел Это однозначно и понятно И вот он Фир со своей снайперской винтовкой Но второй армор и АВП Это, конечно, очень круто Конечно, очень, опять-таки, замечательно а перспективки? Да их нет Их просто нет Ну, можно было бы хотя бы просто по приколу выстрелить Ну, Фиру я имею в виду Почему бы и нет? Хороший в целом раунд получился у Дженнерсайд. Даже невзирая на то, что, в общем-то, они его по большей степени, скорее всего, проиграют. Навряд ли здесь Фир затащит. Но это было бы глупо отдать раунд одному снайперу, имея два калаша на двоих. Снайперу просто не открыться и одновременно не убить двух соперников. А вот э, команд Йо-Йо запросто могут расстреливать. Э, да хоть троих, хоть четверых, потому что их просто двое. Ну и, конечно, гибель. Гибель игрока и пауза. И пауза сразу. все. Начинаем сидеть, мыслить экономику. Да потому что два последних раунда сверх какие-то депрессивные, по-моему, для команды Generside Tactics. То есть они вроде бы, опять же, понимают, что они делают в обороне и как они это делают. Но Ю-Ю... Ю-Ю... ю чуть-чуть поднажали на соперников. И у команды Generside Tactics вот тут уже включился панический режим. Снайперская винтовка и взрыв меда. Этот, как его, Unvisible, который по карте бесится Носится, простите, не бесится Носится, как неприкаянный То на одну точку, то на другую И зачем-то появились аркадные действия от Дженнерсайдов То есть они начали сами пушить соперников Вот эту штуку не поддерживаю Потому что эта штука как раз и привела, привела к тому Что сейчас команде есть что обсудить А есть что обсудить, это в первую очередь экономическую составляющую Потому что, как вы видите, там, ну, все плохо все плохо, откровенно говоря, по деньгам И для команды Йо-Йо это огромнейший шанс Сейчас выиграть А, кстати А пауза-то не от команды Дженнерсайт по ходу дела, да? Пауза-то от команды Йо-Йо Там у нас вылетел один игрок Вот тебе и раз А вот тебе и два Вот Тони у нас появился в команде Йо-Йо И это очень плохо Что ж, будем надеяться, что пятый вернется Иначе это прям, пиши, пропало В атаке с батом тут практически будет нечего делать Как мне кажется, я, конечно, могу ошибаться Вдруг команде YoYo -Yo это как-то поможет Но сейчас, насколько я понимаю, будет что-то типа экономического раунда, да? От Generside Tactics Пауза, к слову сказать, закончилась, и взята вторая. Я уже думал, не возьмут. Было бы странно, на самом деле, взять одну паузу и не взять вторую. Но пауза еще. Вот теперь, по-моему, кстати, пауза-то у команды ё-ё-то и нету. Я не помню, сколько на фейсите пауза дается за сторону. Ну, это не самый важный момент, ладно. Очередная, короче, затяжная катка у нас получается. И затяжные эти катки из-за постоянных вылетов-то у одного, как что-то там крашнулось, то у другого... Guys, вы вообще с чего играете, что у вас что-то крашится-то? Я вот, честно слово, краши компьютеров последний раз видел в году в шестнадцатом. Вернулся-таки. Ура. <laughs> Ура, матч продолжится в полном составе. И это есть гуд. У команды йо появляется действительно надежда на что-то хорошее. На что-то хорошее... То есть на вы, выход э, на третью карту, на мираж и камбэк, там победа, все дела. Но минуту нам еще все равно придется ждать, потому что паузу-то отменить нельзя. Взять-то можно, а вот отменить нельзя. И, кстати, никакого экономического от Jenner Side Tactics не будет. Ребята все-таки приняли решение закупаться на все, что есть. Только у Фира была в предыдущем раунде снайперская винтовка, и поэтому ему закупаться не на что. Ну, у него есть 2500, конечно, но можно на них приобрести, я не знаю что, ну... Армора Дигл, например. Ну, а можно вообще сделать просто банально и... Без особых ухищрений просто ничего не приобретать. Ну, армор первый взять, да и все. Бегать с каким-нибудь услов... условным абдором, там, или инвизиблом, например, или, ну, с любым тиммейтом. Ждать, когда он погибнет, и потом э, забрать с него... Залутать, так сказать, с него его дроп. Черт возьми, какие же долгие паузы, а? Я уже просто не знаю, что говорить. Как-то вот неловко молчать. Музыку не поставишь на это время. А сказать пока что нечего Наконец-то Наконец-то раунд продолжился Минут 50 до конца этого самого раунда Ну, в общем, начало Прям начало-начал Один игрок под спотом Б Это у нас Детры Ну, смело, я хочу сказать, поставить одного Потому что теперь игроки атаки заметят, да Что на банане не было никаких аркадных действий И... Как ни крути, ой-ой-ой, как не крути, Unvisible подхватил сейчас Твинкла, Твинкл не успел опомниться. Но сейчас просто таким образом, благодаря этому минусу, спровоцируются игроки атаки выходу на точку Б. И если этот выход на точку Б пойдет, ой-ой-ой-ой, то здесь будет очень теплый прием. Минус от Абдора, минус от Датре, но Фир при этом еще успел погибнуть. Но Фир, как вы помните, да, человек без экономики, поэтому не самое страшное. То, что могло произойти. Это гибель Фира, я имею в виду. Вот Алла Мола. Последние у него... У него были шансы выиграть. Но, к сожалению, ему не удалось это сделать. Счет становится 14-11. И денежки есть. Но не самые хорошие, так сказать. Да, и не у всех, в общем-то. По большей степени есть... Закуп, ну, сами видите, да, какой это закуп Один калаш и пистолеты Такие раунды заходят Мы видели уже у команды ЙО-ЙО такие раунды Они, блин, что они там, точку Б тогда запушили э, Таким образом э, На нюке полным-полно было таких раундов Но это, к сожалению, не тот самый раунд К сожалению для команды ЙО-ЙО алло моло. последние Три соперника с девайсами, естественно, вооруженные до зубов и, естественно, Эмиль... Хотя мог бы. Мог бы Эмиль на самом деле сейчас проиграть перестрелку. Стрельба легла не так хорошо. Если бы его оппонент ему в голову попал бы, да? Тогда закончилось бы все ожидаемо. Но сейчас же на табло матчпоинт. 15-11. Команда Дженнерсайт Tactics в шаге от полуфинала. В случае победы в одном, всего-навсего в одном раунде из ближайших возможных четырех... А, команда Jedder Side Tactics выбьют соперника с турнира и пройдут дальше. Вот опять же аркада. А, спрашивается один единственный вопрос. А в общем-то нахрена? А, нахрена в общем-то непонятно, но смотрите, что дальше будет происходить, дорогие друзья. Еще одна аркадная Это от Фира. Фира убирают. Далее у нас на банане игроки атаки понимают, что, а может быть попробовать, в общем-то сыграть что-нибудь другое, а не точку Б. И поджимающий Unvisible... Находит гуля, выбивает с него АВП. Но убить здесь снайпера это не самая основная, наверное, задача все-таки. Еще один минус от Абдора, минус от было Очень много ААА -А -А произошло сейчас, и меня немножко заклинило. Но однако Аломоло успел пройти в зелень. И при этом еще и на точку Б успевает пройти Дарил. И понимает ли, что на точку к нему сейчас прошел один из игроков, игрок с ником Датры? Откроется сейчас, да. Просто, вот просто изумительно. Изумительнейшее, что можно было сделать, это встать спиной, вот, ну, к сайду. Ладно. Это, опять же, технический момент. Вообще ни в коем случае нельзя никого за это ругать. Но получилось так, как получилось. Абдер забирает, однако, Аламола и остается один на один с Дарилом. И бойня будет проходить на точке Б, а Абдер занимает, кстати, ту же самую позицию, которую занимал его тиммейт несколькими раундами ранее. Ну, Unvisible-то затащил, а вот сможет ли затащить Абдер? Спиной зашел в смоки, и сейчас просто помрет. Сейчас просто умрет. Ну, Че нахрен под конец опять начинается какая-то кавабанга? Вчера вот точно так же GG покерок... Делали дичь полнейшую, и от этой дичи полнейшей проиграли вторую карту. Пара-пара-пам! Ёлки-палки. Ну, конечно, глупый, абсолютно глупый поступок сейчас совершил. Это просто со стороны. Со стороны очевидно, естественно, что это глупый поступок. При всем респекте Абдуру. Он один из крутейших игроков э, в рамках сегодняшних матчей. Э, и автор красивейших фрагов. Но то, что он сейчас сделал, это просто вообще ни в какие ворота не лезет. Ну, абсолютно неадекватный мув же Встал просто в дым и ждал, когда его там убьют. И опять же, начало раунда. Вы вспомните, какое. Нахрен все пошли в аркаду-то? Чё по позициям-то никому не сидится? Ведь раунды, когда оборона играет осторожно, они как раз выигрывают. Если вы заметите, 7 осторожных раундов. Дальше 2 раунда по аркаде, или потом 2 раунда опять осторожных. И все, и эти раунды выигрываются. Типа же элементарная математика. Unvisible. Сделал уже первый минус с дигла, пытается сделать второй. но второй минус с дигла сделать не удается. Абдр с Зевсом, кстати, готовится в упоре принять хоть кого-нибудь. А выход у нас, основной, кстати, выход от команды Йо-Йо, пойдет все-таки на точку Б. Даже невзирая на любые прокидки на точке А, это и более чем. Фейки, прокидка основная идет, как и сам выход на точку Б. И здесь первый минус от Датре. Второй минус должен делать Эмиль. Но нет. Фир всех убивает. Два хп у Твинкла. Маловат, хочу сказать, для того, чтобы выиграть. Противостояние с тремя соперниками. Но три ваншота и победа. Правда, это три ваншота. Нет, увы и ах, дорогие друзья. Но на этом заканчивается первый четвертьфинал. На сегодня команда Generside Tactics становится победителями. Со счетом 2-0 по картам. Одолели они команду йо и все-таки Йойо покидают этот турнир.